Почему я такой лох? Я ничего не могу. Бля, я точно умею летать, надо только попробовать. <связать> Пиздец, я даун.